Как в принципе понять, ты в этой системе раб или ты свободный человек? Знаете, я сегодня задался этим вопросом, и на удивление для себя обнаружил довольно простой ответ. Он все время лежал у нас под ногами, но как так сформулировать не получалось. Посмотрите, пожалуйста, на коллектив, в котором вы находитесь, посмотрите на семью, на родителей, на детей. И. Обратите внимание на то, как они реагируют, грубо говоря, на приказы. Это всегда повсеместно происходит, как бы вы того ни хотели. Есть просто такое понятие в семье, как подкаблучник. То же самое есть на работе, как, извините за такое выражение, ну, в принципе, не извиняйте, жополиз. Так вот, раб ты или свободный человек определяет, то выполняешь ты приказы или ты договариваешься. Понимаете, раб, ему говорят, он просто берет и делает. Потому что у него есть какие-то проблемы, у него есть какие-то долги. Он всегда найдет в себе оправдание для того, чтобы просто взять и выполнить приказ. Человек свободный, он действует совершенно иначе. С человеком свободным, с ним нужно договариваться. Его нужно убедить, ему нужно предложить какие-то деньги, его нужно чем-то заинтересовать. Человек этот будет делать выбор, у него есть выбор. Выбор. Это и есть определяющее того, свободный вы либо рал. Казалось бы, да, такое простое определение. Но знаете, это корни растут-то из психологии, из психотипа человека. Они определяют по итогу, кто мы есть на самом деле. Кого-то сгнобила система, кого-то нагнула, поставила на колени он готов на все. Я таких вижу повсеместно совершенно. У них ипотеки, кредиты, долги, рассрочки, многое другое. Дети, там, я не знаю, обязательства. Они сами себе даже ломают. Понимаете, они попадают в систему и соглашаются. И вокруг меня таких много, особенно сейчас, когда я на такой временной работе. И могу наблюдать за людьми, могу смотреть, могу анализировать и в свое удовольствие делать какие-то выводы. И я вижу рабов, и я вижу свободных людей. Берегите себя. Пишите комментарии, подписывайтесь. Будьте свободными.